Видишь изменения и как миру заявляешь, вот эти изменения произошли, потому что я вмешалась. Слышали? Я вмешалась. Это как заявление. Это как заявление. И это мой результат. чтобы бы ты там себе не думал, как бы моральные морально-этические нормы не описывали его для окружающих. Я говорю это мой результат, потому что моральные этические нормы для общей картины мироздания, для общей совокупности эгрегоров они отсутствуют, потому что накладывается один на другой они нивелируют друг друга понятно объя да, да, да. Поэтому моральная этическая норма, если мы соберем все эти нормы всех эгрегоров в совокупность они обнулятся, они станут нулем не существует моральная этической нормы для всей совокупности эгрегоров. вот когда мы их разделяем на части то да да? Там оно существует, поэтому, заявляя о том, что изменения произошли по твоей инициативе, ты заявляешь о себе как человек, который способен осуществлять изменения и во всей совокупности это фиксируется. Есть ключевая единица, как ключ, подходящий пока не ко всем замкам, только к определенным, но способный стать универсальным ключом, которого можно использовать еще раз, не бойтесь этого слова, можно его использовать для изменения реальности. Таким образом человек становится узелком на ткани реальности, узелком. Не просто ниточкой, которую куда повернули, так узор и пошел, а именно узелком, который фиксирует в своем сознании множество нитей, и множество нитей перекомпоновываются через его разум, дает, могут дать совсем другое направление движения реальности в этом мире, а это значит, что те боги, те системы, с которыми ты будешь контактировать, они будут на тебя уже смотреть не, не как на а, одну из многих, да, а как на отдельную единицу, на которую можно положиться. Не потому что она верна, не потому что она там еще по каким-то причинам, да, потому что способна сознание. Способны, да? Для этого существуют ведьмы, потому что они способны. И система, божественная система, надобиальная система, предпочитает всегда действовать через ведьму, потому что у них сознание заточено под изменение реальности, просто природно заточено. Кто-то с этим качеством родился, а кому-то приходится учиться, Все в порядке. Вот Ты учишься, да? ты фиксируешь себя сейчас как ведьма, которая может изменять кусок реальности, пусть на пространстве метр на метр, пока. Но результат будет гарантированный и фиксированный. Мы учимся выкручиваться из системы, обманывать систему, если она себе позволяет через наш разум проводить свои задачи, не ставя нас в известность, она развязывает нам руки, потому что мы имеем право делать то же самое, использовать свои, реализовывать свои задачи, не ставя ее в известность. То есть бьем врага его же оружием. Прирост бытийной массы, прирост стремительной прирост бытийной массы требует деяний, то, на которые вы не способны были раньше. Если вы становитесь способны на поступок, у вас все получается. Если вы способны опять только лишь на рассуждение об этом поступок, ничего не получится. Рассуждение это не у нас. Медитация ради медитации это тоже не у Я вам с первого курса об этом.